Всем привет, я э, Леонид и хочу разобраться э, с вопросом о компании dream недавно мы с командой обсуждали проекты, в которых стоило бы сейчас работать э, поговорили о нескольких компаниях, в том числе затронули компанию dream to world и несколько партнеров, довольно активных, э, хороших моих знакомых сказали, что э, это очередной лохотрон и к маю будет скам я решил во всем разобраться детально. Вот что из этого получилось. Я зашел в реестр всех зарегистрированных легальных компаний и, и просто проверил просто проверил действительно ли такая компания зарегистрирована. Вот я вставляю наименование команды вот я вставляю ее э, цифры и мы видим что действительно компания Dream2World LSC как э, общество с ограниченной ответственностью э, зарегистрирована под номером 6329342 вот. э, дальше я зашел в несколько сервисов по анализу надежности компаний. вот значит я зашел в компанию доверие в сети набрал dream Work, и вот что мне выдал этот сайт процент риска 1 процент возраст домена 328 дней потом мы разберем почему уже 328 дней вот. то есть довольно надежно ну для сравнения возьмем зайдем и посмотрим редекс компания редекс процент риска на сегодня 90 процентов и тем не менее есть еще люди которые сюда приглашают ну это так к слову Каждый работает там и выбирает тот проект, который ему нравится. То есть мы видим, что компания довольно устойчиво стоит на сервисах. Дальше мы зайдем на Алекса и посмотрим здесь компанию Dream И мы видим, что сейчас, сейчас с февраля месяца, с конца февраля есть довольно устойчивый рост. Причем, если мы посмотрим по странам, то мы увидим, что уже есть и Америка, и Греция, ну и страны СНГ пока лидируют. Вот. Значит, вот по поводу вот этой вот кривой, это был тестовый режим на странах СНГ, то есть компания с мая месяца прошлого года отработала успешно, и потом, в связи с переходом на новый сайт, уже значит было затишье и сейчас компания получила лицензию на 180 стран мира и поэтому есть устойчивый рост то есть куда в любом сервисе мы видим что компания заслуживает доверия значит в чем Ценность еще компании я обнаружил. И э, почему э, она заслуживает внимания? Потому что компания имеет э, уникальный продукт. Это э, классное обучение сети, сетевому маркетингу. Э, значит, компания Dream2World исходит из того, что сетевой маркетинг включили в государственный реестр профессии Российской Федерации. Вот мы видим то введена профессия менеджера сетевого бизнеса номер 0611 два И исходя из этого, как любой профессии, профессии менеджера, тоже необходимо учиться. Поэтому компания Dream to World ввела продукт свой. Это уникальная система и формирование автоматически готовых команд для любых проектов. Компания Dream2World предоставляет поэтапное образование с предоставлением современных инструментов ведения бизнеса. И после прохождения обучения полного в компании Dream2World все партнеры могут успешно работать в любом в другом проекте, в любой другой компании по принципу MLM. То есть мы видим, что это легальная компания, которая поставила задачу еще и давать профессию, кроме того, что она позволяет зарабатывать. Теперь вопросу о скаме. Компания Dream2World работает по принципу Прямых продаж. То есть деньги поступают от партнера к партнеру. Сама же компания денег на своем счету не держит. Все деньги приходят только от товарооборота. Поэтому скан полностью исключен. Маркетинг рассчитан на 1 миллиард партнеров. Вы только услышите цифру эту. Просто услышите. На, на 1 миллиард партнеров и рассчитан маркетинг на 5 лет. Но если надо будет, будет дальше просчитан. Просто уже больше чем 5 лет навряд ли какая-то MLM компания считает свой бизнес. Вот. Что же по маркетингу? А по маркетингу в компании если вы приглашаете одного партнера месяц, в месяц и при условии, что он тоже пригласит всего одного партнера в месяц ваш Доход в год составляет 300 тысяч долларов. Любой сетевых скажет, что пригласить одного партнера в месяц – это очень просто. Не очень просто, а очень-очень-очень просто. Вот. Допустим, что э, вы пригласили э, каждый месяц по одному партнеру, но половина из них не стала работать. То есть 50% только повторили ваш э, путь – тоже пригласили по одному. При этом вы заработаете 150 тысяч долларов в год. Скажите, это мало или много? За полпартнера, в общем-то, в месяц. Я считаю, что я ответил на все вопросы. А дальше пускай решает сам. Ну, могу показать вот заработок за сегодня мой 0.05. И всего я заработал 0.15 в этой компании. Всего я работаю здесь 2, меся... 2 недели, извините. Вот. Спасибо за внимание. Всем удачи.